Круг. не знаю, куда шагнуть и где же спасенья в путь. Я все бы отдал, чтоб снова к тебе принуть. Я ищу тебя и зову, мне не справиться. Воззываю я, пусть крик мой найдет тебя, Пусть мой летит, и сердце твое пронзит. Зыщи меня, потерян я в твоей руке, спасение мне, мою найди. На зов души скорее спеши заблудился я, как овца потерянная, раба твои возыщи, потому что я. Не оставил тебя, не забыл твои заповеди, не забыл твои заповеди. я твои, они советники мои, Я прилепился сердцем к ним. Пусть лжи, пусть будет удален, Мне в сердце твой даруй закон, Я буду словом жить твоим. Вот утешение мое, что слово чудное твое, Сред бедствий оживляет вновь, И если я мурою мне, я размышляю о тебе, и как крепка твоя любовь. О, где ты, где ты, где ты, душа так? Жаждет света Храню свои обеды, Всегда ищу тебя О, где ты, где ты, где ты Так сильно дуют ветры А я все жду Света, как позднего дождя. О, как я сильно угнетен, Слово остается всех сторон, Но ты, по слову, оживи. И поддержи, и я спасусь, и над врагами вознесусь. Вспомню я слова твои Мне путь устава в укажи Держаться буду и всю жизнь Пройду до самого конца О, вспомни слово для раба На что велел мне уповать Тебя зовет моя душа О, где ты, где ты? Шаток жаждет света, храню свои обеты, всегда ищу. как в позднего дождя. Это как позднего дождя. Тихо звучит, колокольчик звенит, сердце мне говорит. Меня, Господь! Слышать весть, что выход есть Твоя любовь, она одна поможет мне пройти вперед Сделать шаг через мрак Это ты меня зовешь, это ты за мной идешь Сердце влечешь, это ты был одинок, это ты меня привлек, это ты моё сердце зажёг без пути Заутешить и унять, не удержать и не понять, тому, кто никогда не жаждал той воды, что даешь только ты. Идешь, Это ты мое сердце блечешь, это ты был одинок, это ты меня привлек, это ты мое сердце зажег, Это ты был одинок, это ты меня привлек, это ты мое сердце зажжек. благодать, жизнь моя Ползу, Что заставляет жить меня Битву вести день ото дня Это цель твоя, это цель моя Стать с тобою одно навсегда Меня остановить нельзя Я преодолею препятствия меня влечет твоя земля, Святая, благая, прекрасная. Меня остановить нельзя, Я преодолею препятствия. Меня влечет твоя земля, Святая, благая, прекрасная. Через болезни нужду за тобою иду Отделяясь от всех Продвигаюсь я вверх Одинокий конин Но с Иисусом моим Поднимаюсь я вновь Мною движет любовь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 Я не Твое во мне живет Ожидаю в надежде я день за днем Здесь сойдет пламя огня, И оно расплавит меня. Жи туда мне дорогу, я через все пройду. Там движение Божьего Духа Исцеляет душу мою. Там, где в руки вечного Бога Все я отдаю. Ты любовью сердце мое Я Да. Сволясь Мне нужен ты, только ты. Хочу. Где воды, жажду я. Мне нужен ты, жду тебя. Мне нужен ты, только ты, вся жизнь моя. Ты жизнь моя. В сердце звучит твое Что ты желаешь, дитя, дитя мое Благословлю я тебя Благословлю во всем я тебя. Скажи мне, что хочешь ты Я все исполню мечты те, что в сердце живу твое, мне нужен ты. Мои уста о нуждах просят, А Дух тебя превозносит. Ты превыше всех нужд и проблем. Я тебя возвеличу на все. Верю, что ты рядом, Верю, что ты слышишь. Знаю, что ты любишь, ты любишь меня. сердце мое, верю, что все знаешь, смотришь нежным взглядом, знаю, что ты любишь. Спасибо, Господь, верю, что ты рядом, верю, что ты слышишь, знаю, что ты любишь. что все знаешь, смотришь нежный взгляд, знаю, что ты любишь. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Прежде всего, Господи Иисус, честь и хвалу тебе вознесут. Прежде всего Господь Иисус Честь и хвалу Тебе вознесу Верю, что Ты рядом Верю, что Ты слышишь Знаю, что Ты любишь Сердце мое Верю, что все знаешь Смотришь нежным взглядом, Знаешь, что ты любишь. Спасибо, Господь, за все. Небес открыт. Ловлять. Тебе всегда я буду доверять Тебе желаю жизнь свою отдать Чтоб быть всегда с Тобой Чувствовать душой идти к тебе землей сухой, заботясь о земном. Но даже если я иссох, то есть живительный исток в присутствии Твоем. Я исцелен Твоей милостью я окружу День за днем Бог мой Тебя всегда я буду прославлять, Тебя всегда я буду доверять, Тебе желаю жизнь свою. Всегда я буду доверять Тебе желаю жизни скажет лишь тебе я путь открою это только между мною и тобою это только между мною и тобою я стану для тебя Печатью Умер возлюбя Чтоб стать твоей частью Приготовь себя Все сделай по слову Я огнем тебя Иду крестить скоро тебя Буду всегда сердцем уповать Что такое есть у меня Не из ладони твоей Вижу вокруг след твоих рук Это благодать Ты благословил меня без меры Всем обогатил но мое богатство, семя веры В сердце ты вложил Жизнь моя в твоих руках И семья в твоих руках Весь мой дом в твоих руках Первый и последний сдох в твоих руках, мой Бог, я на век твоих руках. Буду доверяться тебе во всей жизни моей, ведь знаешь ты, как провести и меня спасти. Только тот, кто любит тебя. Идет дорогой твоей Голос во тьме, дай слышать мне Чтоб через все пройти Ты благословил меня без меры Всем обогати Но мое богатство, семя веры В сердце ты вложи Моя в твоих руках И семья в твоих руках Весь мой дом в твоих руках Первый и последний вздох Лишь в твоих руках